Одна женщина устала бежать. Свой марш-бросок она начала после ЗАГСа. Вместо ресторана у них с мужем была новая съемная квартира в качестве гостина на свадьбе -грузчике. Женщина побежала трусцой, едва переступив за порог 20 бракосочетаний. Нужно было разобрать клетчатые сумки, собрать кровать, помыть квартиру. В перерывах был токсикоз, но она все равно бежала. Так она добежала до родильного дома, где старалась параллельно работать. Она работала через интернет, поэтому могла и рожать, и работать. Сейчас много таких рожниц. Сокровенное таинство рождения вынужденно смешались с потребностью жить не на смешные декретные выплаты. После родов были осложнения, и у женщины начали атрофироваться мышцы ног, но женщина, уже хромая, продолжала бежать. Вставала в 4 утра, начинала бежать трусой к компьютеру. Она же работала, эта женщина. В 6 утра просыпался грудничок. Не пора было бежать к его кроватке. И с ребенком вместе она все-таки куда-то бежала, и на прогулку, из прогулки, и в магазины, на гимнастику. Потом в детский сад, Оттуда через несколько дней в поликлинику, потом в аптеку, затем уже в школу. Женщина пробегала мимо зеркала, мимо парикмахерских, мимо магазинов с красивыми платьями. Приоритеты были другие. Детская одежда, подгузники, игрушки, продуктовый, мотив родительские собрания, химчистка, пирожки с яблоками. Однажды и без того слабые ноги женщины устали бежать. Она не смогла подняться по лестнице к своей квартире на третьем этаже. Как ни старалась, как ни просила, как ни ругала женщина ноги, но они не слушались. А ведь женщина хотела бежать дальше, ведь еще не все белье было выглажено. Мясной рулет не испечен, а ванну она не мыла целую неделю. И это не была подготовка к празднику, это был обычный вторник. Тогда женщина села на ступеньки и заплакала, а ноги отдыхали. В тот день, сидя на ступеньках, наконец-то женщина смогла увидеть, как мимо пробежала ее юность и молодость. Как пронеслась мимо дочь подросток, как неторопливо шагал по незнакомому счастливый муж с чужой юной девушкой. Даже здоровье шаг за шагом на цыпочках уходило через щель подъездной двери. Беспомощно сидя в подъезде, женщина сквозь слезы вспомнила, что когда-то она любила пить зашминовый чай на закате у реки. У нее даже специальный термос был с желтой бабочкой, порхающей на цветущей их И жила она напротив красивой набережной. И женщина встала, пусть и с трудом, и пошла домой прихрамывая и крепко опираясь на перила. И пока она поднималась сквозь три бесконечных пролета, то поняла, что никогда не любила бегать. И бежать было незачем. Много лет женщина запрещала себе пить чай из термоса на закате, потому что бежала в бесполезный марафон ценную жизнь. Важно иногда остановиться и вспомнить о том, что вы действительно любите. Вспомнить, пока есть время. Даже если это термос с горячим чаем и закат на речке.